Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». Окно локальной сметы – это тот рабочий экран, где выполняется основная работа сметчика. Но не менее важен способ отображения информации, который мы видим на экране, при печати отчетных документов. Здесь тоже есть свои нюансы. Речь пойдет о печати локальной сметы. Вот рабочая локальная смета, выполненная по единичным расценкам FAIR 2001. В смете присутствует большое количество строк с неучтенными материалами. Все эти материалы выбраны из сборников средних сметных цен. И в поле группа отображается шифр SSC01. А теперь выведем эту смету на печать. Обратите внимание. Для неучтенных материалов отображается шифр ФССЦ Федеральный сборник сметных цен. Получается, что в момент формирования документа выполняется автоматическая замена аббревиатуры ССЦ на ФССЦ. Это результат специальной настройки. Настройка выполняется в главном окне системы «Сервис», «Настройки», выделяю пункт «Печать» и активизирую вкладку обосновании ресурсов РП. Именно здесь и выполняется интересующая нас настройка. Обратите внимание, вот строка с указанием всех нормативных баз с наименованием ФР. Ресурсы из группы SSC-01 должны печататься с шифром FSSC. Здесь есть и другие настройки, например, для базы ГОСЭТАЛОН вместо SSC-01 печатается sssc 01 а для базы ГОСЭТАЛОН-2012 печатается TSSC. Вернемся в окно локальной сметы. Обратите внимание, что в соответствии с настройками строки работы у нас выделены жирным шрифтом. А вот при печати иногда удобно выделить строки с неучтенными материалами. Такая настройка выполняется в окне печати. Настройка печати. И установим флажок. Выделять строки РП. В результате в документе строки РП будут выводиться жирным шрифтом. Подведем итог. Проверьте настройки своего экземпляра А0. При необходимости внесите изменения. Дополните таблицу печати обоснования ресурсов РП для других НСИ. Установите выделение жирным шрифтом строк сметы. Поэкспериментируйте. Это несложно. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.